Всем доброго времени суток! В начале весны я стал готовить свое тело к летнему сезону и подумал, а почему бы не взять на 30 дней челленджа что-то связанное со спортивной тематикой? Ведь спорт – это важная часть саморазвития. Помимо того, что спорт развивает наше тело, также он дисциплинирует ум и развивает нашу силу воли. В своей инсте, как всегда, я предложил несколько вариантов на выбор для следующего челленджа. Сделал это я в голосованиях в сторисах. И вы выбрали 30 дней пресса. Прежде чем начинать челлендж, я, конечно же, заснял свое состояние до, а затем приступил к испытаниям. Сперва я хотел каждый день тупо делать по 500 скручиваний на пресс. Но посмотрев подобные видосы у блогеров и поразмыслив самостоятельно, я решил, что гораздо лучше каждый день менять упражнения, ибо наш организм быстро привыкает к однообразной нагрузке. Плюс к тому же, помимо пресса, для баланса нужно прокачивать и другие мышцы. Спину, бока, грудь и так далее. Следующим этапом я выбрал в Апсторе первую попавшуюся приложуху с громким названием Накачай пресс за 30 дней. Спойлер, таких там миллионы. Ну а затем я начал тренить. На следующий же день после старта челленджа у меня болело буквально все. Пресс, бока, шея, ноги. Но с другой стороны этого и следовало ожидать, тем более с непривычки. Ведь именно регулярность занятий тяжелыми физическими нагрузками делает нас выносливее и работоспособнее. Поэтому бояться нечего, подумал я и продолжил свое испытание. На девятый день челленджа боли в мышцах прошли. Организм постепенно адаптировался к нагрузкам. Однако внешних изменений я тогда не заметил. Рельеф на моем животе не особо изменился. Однако на 10 день челленджа мой организм почувствовал другой благотворный эффект. А именно у меня улучшилось качество и глубина сна благодаря физическим нагрузкам. На 10 день испытания в перерыве между занятиями по приложению я решил попробовать простоять свой максимум в планке. До этого, когда я регулярно тренил планку, это было где-то год-два назад, мой максимум составлял где-то 3-4 минуты. Теперь же я простоял 6 минут. И я подумал, хм, таким темпом к концу челленджа я и 10 минут смогу простоять. В общем, я решил сделать себе новое испытание. К концу челленджа простоять в планке 10 минут. Это реально крутой вызов для моей выносливости. Но ничто не бывает гладко, поэтому ближе к концу челленджа я уже стал ощущать какую-то усталость, лень и апатию. Может быть в профессиональном спорте это называется синдромом перетрена. В общем, я стал тупо лениться выполнять ежедневную спортивную рутину. Все-таки у меня еще никогда не было такого, чтобы я тренил ежедневно и без перерывов. В принципе, хочу сказать, что в любом спорте важна фаза восстановления. Иначе ежедневные тяжелые занятия могут откликнуться для нашего организма не очень хорошими последствиями. Потому и не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими нагрузками каждый день. Но какие-то легкие разминки или йога – это очень хорошие варианты для ежедневных тренировок. Итак, наступил тот заветный последний день челленджа. Это было жестко, но я выдержал испытание – простоять в планке 10 минут. Конечно, кто-то может простоять и больше, но для меня это было действительно в новинку. Чисто для себя я, простите за масло масляное, взял некую планку. Я специально снял полный видос того, как делаю это. Если хотите, можете перейти по ссылочке и посмотреть полную версию. Здесь я просто оставлю краткие кусочки нарезки своего испытания. Ну и, конечно же, результаты челленджа. Было бы странно начинать его в попытках не ожидать каких-то изменений в зеркале. Но не сказать, что я сильно изменился, и по правде мне очень сложно судить об этом, тем более потому, что я сам по себе худой и практически всегда на рельефе. Поэтому здесь лучше, наверное, судить вам, дорогие зрители, сильно я изменился или нет. Пишите в комментариях, жду ваши ответы. Также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видосы. И конечно же подписывайтесь на мой инстаграм, ведь за подписку на мой инстаграм я дарю стильные пресеты для фото. Просто напишите мне там в личку «хочу пресет» и я отправлю вам пак своих лучших пресетов. До встречи в новых видосах, всем удачи, всем пока.